А как мы относимся к своему возрасту? Послушайте Возраст, он для женщины Помеха Годы, как не жалко, старят нас В них душа, как в ковных доспехах Каждый год морщинкой лег у глаз Возраст очень многое умеет Ценится старинное вино Только крепче молодой греет И быстрее опьянит оно В ярком свете радужно играет Вьется змейкой, ручейком поет Неспроста по виду выбирают Редко кто за выдержку берет Яркий блеск хрустального бокала Не сравнить с бутылочным стеклом Что пылилось в темноте подвала Его время вышло И стекло Возраст, хоть особенную вехой Хоть его богатством назови Только он серьезной помехой Может стать для женщины в любви Возраст, он для женщин Не помеха кто сказал, что годы старят нас, наши души, солнышки в доспехах, а морщинки и лучики у глаз. Возраст, он для женщин не помеха, в счастье все призывно хороши. Возраст – это маленькая веха, это состояние души.